А что это тут такое? Это игрушки. Вот такая вот здесь игра. Да, это мы купили продуктики и нам вот такая вот акция, да. Вот такие вот морозки. Стиратели. Можешь идти открывать? Я бил. Я буду делаем, я буду делать. Ой-ой-ой. Так, бел. А, ты принцип. Кто это? <смеющая> <смеющая> Че ты числа <что> поделал? <смеющая> <смеющая> <смеющая> <смеющая> Фух, я подумала, это монстр какой-то. Фух. О, у тебя сюрпризы. Давай один тебе, один мне. Давай. Я, я один у маску чтобы его Так, я уже один, Камила. Супер-женщина. Камила, а что у тебя? <связывая> у тебя какой-то мальчик. Покажи-ка. Это... Ого. Давай поменяемся. И... Вау, это как раз мальчик, это девочка. А где ты взяла их? И... Это мама дала, подашь. Конечно, там в пятерочке коллекция продается. У меня в копилке есть чуть-чуть денег, сейчас посмотрим. Вот тогда у меня попал в все, больше не Это мой клас. Камила, побежали пятерочку. <гас> побежали. Камила, можем на теперь собирать нашу коллекцию. Да. Вот. Вот такие посправились. Попались. Ну, попали. А Камила нету, я проверишь, что они купили. Так сначала сделал так дам ей мороженое, чтобы не приставало мелкое. Вот это время буду открывать сюрприз. Так, пока мелкой я это буду открывать. О, ладно, давай вместе. Давай, я вот это. Капитан Меридиан. Пантера? Пантера? Да. Так, давай. А повторка? Камил, у тебя повторка. Повторка! Повторка! <свист> Я хочу лечить. Да, это мой человечек. О, не повторка. <свист> ну, вот О, сейчас принесу и будем уложить туда. Да. Так, это повторка. Как? Это вот, да? Вот она. Да, да, да. Вставляй. Черная пантера. Камилл, а у... нет, уже этого не надо. А вот этого не надо. Это повторки. Что же дальше, <гас> капитан, капитан? Так. Вот. что? <связь> Опять? Да что, паптошки Коллег, новый, новый, новый новый, а еще есть? есть это бумажки <связь> все, <связь> Камил все, больше нет <связь> да, Камил у нас много повторок да. мы будем а -а -а. делать с ними что-то или нет, Камил? Вы собираете коллекцию штерок Марвел да. пятерочки. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Благодарю вас. Всем пока.